Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро, кто когда меня будет смотреть? Итак, благодарю вас за то, что забрели на мой канал, смотрите мое видео. Итак, сейчас будет мой будут предсказания мои вам от Кассандры на 2023 год на события, на которые придется, придется обратить внимание в 2023 году. Итак, слушайте мои, слушайте мои подсказки. Как говорят многие астрологи, 23 год он более. Будет помягче все-таки, чем 22 год. Тут я согласна, тут я согласна, потому что разойдется очень сильная квадратура, то есть сильные напряженки уйдут на небе, и поэтому наша жизнь немножко что-то полегчает, полегчает и станет более... Может быть, у кого-то из вас какие-то безнадеги, если эти безнадеги начнут уходить вдаль постепенно. И еще на малых, это у нас астрологические карты, и на малых русских картах я добуду три темы, которые я в конце скажу, ну, которые, может быть, пойдут с тормозами, чтобы вы понимали. Я астролог кармический, поэтому больше внимания уделяю тому, где негативы и чего же надо беречься. Что интересно, в общем-то этот год предвещает вам какую-то шальную удачу. Во главе угла лежит карта Колеса Фортуны. Это мне нравится. То есть многие из вас начнут делать планы наперед. И как-то это хорошо. То есть какая-то радость, надежда, фантазии пойдут. Это хорошо. Единственное, возможно, тут не надо очень сильно пытаться форсировать ситуации. Я бы вот так сказала. Во всяком случае, какие-то зверские рывки давайте не будем делать все-таки. Итак, давайте начнем с января. Что же январь? На что надо обратить внимание, дорогие мои? Тот, кто сейчас смотрит, дорогой мой, дорогая моя, в 2023 году. Январь вам даст э, постучиться в дверь, постучиться в интернет, постучиться может постучаться в почтовый ящик и сказать, «Дорогой ты мой человечек, что у тебя там сзади за хвосты? Где-то что-то, может, недооформлено?» может быть «Может, кто-то кого-то не простил? Может, кто-то кому-то не отдал какую-то важную информацию?» То есть январь очень напряженный. Ну, кстати, даже, в принципе, и даже военные аналитики говорят, что январь даст джазу. «Это неплохо, дорогие мои». Есть темы, которых надо что-то сдвигать, не, не, как я сказала, без рывков, но там вследствие, то есть смотрите, вторая часть января может дать в том числе какое-то напряжение. Вот напряжение. То есть обратите внимание, часть этого напряжения будет связана с прошлым, с тем, что предыдущие 4-5 лет скажем, назад, январь, февраль. «Февраль» говорит, обрати внимание на то, как ты относишься к своему дому, к своим вещам, к своим любимым, любишь ты их или нет, потому что «Февраль» отдает такую тенденцию к каким-то потерям, «Не упускай из виду» был, так фильм назывался какой-то в юности моей, Вот «Не упускай из виду то, что можно потерять». Будь более внимательна, будь более внимателен к своим гаджетам, ну, как вариант, да? Больше внимания к своему имуществу, потому что, обрати внимание на что? Этот такой месяц какой-то потери, я бы даже сказала. Почему? Потому что тут находится карта, карта демона. Это демоническая сила, которая многих из вас проверит на прочность. Что такое прочность? Ты можешь нарушить свои табу или ты не можешь нарушить свои табу? Табу это когда, может быть, кто-то, как правильно сказать, может быть, кто-то, для кого-то табу это перемена религии, табу это измена мужу или измена жены, табу это взять кредит в банке даже. То есть февраль может попытаться вас раскачать, вот, нарушить свою табу. Поэтому, дорогие мои, будьте внимательны. Тут тема и алкоголизма может быть вспыхнуть у кого-то, кого кто был в завязке. И тут тема может быть связана с какими-то у кого-то там какие-то лекарственные, препаратные, но зависимости таблеточные или вообще лекарственно химические. Все поняли, про что я сейчас сказала. То есть вот тут может быть, может быть оголение, усиление того, чем заведует темный мир. Ну, дорогие мои, тут понятно тогда, мы надо как-то в церковь или кто не крещен, креститесь, как-то вот, знаете, спасайте свою шкуру, я бы так по-русски сказала по-простому. Идем дальше. Март. Марта опять вам постучит в дверь или в телефон и прозвонит что-то, а может быть кто-то просто, может кто-то вернется из вас на свою бывшую работу или к вам в гости зайдет бывший сослуживец или сослуживица, или однако встреча с одноклассником, встреча с кем-то прош, из прошлого это может быть вполне, вполне. Но я бы сказала, эта встреча может быть не настолько симпатична вам и не настолько нужна вам, как вот оно произойдет. То есть даже если произойдет встреча с человеком, который вам неприятен, вы себе скажете, а, я вот смотрел там Кассандру на видео, вот она предупреждала, что какие-то культяпки, какие-то бумеранги прилетят. Особенно еще хочу указать на то, что март может вам выкатить э, какие-то ну, условия, какие-то ну, не неприказы на работе, а что-то такое, когда вам могут напомнить, в теме, что может быть, какие-то у вас рабочие хвосты, то есть что-то недоделано в рабочем плане. Тут тоже вот так может быть. Или, может быть, вы поймете, почувствуете, что вот там где-то я не доучилась, вот там где-то я не доучился, а сейчас бы мне это вот на, на моем вот рабочем деньгодобывающем поприще пригодилось бы, да? Вот так вот может прозвонить март, теперь переходим к апрелю. Апрель. Тут тема и любви, и когда хочется женщинам, девушкам хочется в себе что-то поправить, или там новый цвет волос даже. То есть, обратите внимание, может что-то быть, э, усилится желание что-то, или новые одежды понакупать, или вот что-то такое. Но в первую очередь это связано с телом. Венера – любовь, тратата – секс. Может быть много секса, у кого-то даже слишком много может быть секса. Вот, и также это говорит о том, что, обрати внимание, что ты будешь переплачивать где-то. Тебе захочется больше, чем можно, больше, чем потянет твой кошелек, и ты где-то переплатишь, обрати на это внимание. Это апрель у нас. Теперь май. Май, в мае оголятся... В мае оголятся... Голится тема, допустим, тут тема, возможно, беременность, все, что связано с детьми, как-то у кого есть дети, то есть усилятся какие-то заботы о детях. Ну, допустим, у кого взрослые дети, вы будете думать, а как дальше, куда они пойдут учиться, ну, допустим, или в какой-то другое, может быть, школу кого-то переводить. Вот тут такой момент. И еще в мае обратите внимание на... Ваше отношение с начальством. Что у вас там творится с начальством? Может быть, особенно вторая часть мая, я не советовала бы вам. Это сейчас не относится к знакам, к Овну. Да? К Овну. Но вот остальные знаки, я бы сказала, тут надо три раза или четыре подумать, прежде чем... Пойти к начальству с какой-то просьбой, с каким-то распредложением, с каким-то даже требованием. Тут оно может пойти не так. Это такой, может быть, эффект революции, эффект конфликта с начальством, конфликта с государством даже, конфликта с полицией. Вот Такое, то есть будьте внимательны. В принципе, вот у кого непростые дети, дорогие мои, у кого сложные детки, вот в мае они могут вам такое что-то учудить, что вам придется из-за них идти в полицию, что-то там разруливать. Ну вот как вариант, то есть обрати внимание на это. Значит, обрати внимание, до 5 мая уже как-то договорись, присмотри с ребенком, займи его. Ну вот что-то такое так. Теперь у нас на повестке момента июнь. Июнь. Июнь дает какие-то поездки хорошие. У кого-то отпускные, может, релаксовые такие темы. Отдыхаем, едем на природу. И, в общем-то, кто в работе, у тех есть предпосылки. Обратите внимание, можно как-то хорошо договориться, как-то мягко пойдет конкурент или там с кем вы будете договариваться, как-то пойдет навстречу или как-то получится обоюдно всем выгодная тема или вам предложат и всем вообще все неплохо. То есть вот тут как-то очень хорошо, ну в том числе неплохо можно деньги добывать, какие-то новые темы могут всплыть, деньги добычи, скажем так. Ну и есть такой намек небольшой на... В теме «Будь осторожна, будь осторожен за рулем». То есть тут даже может быть небольшая какая-то авария связана с дорогой. Вот тут такое... То есть первая часть месяца она более благоприятная, а вторая часть месяца, если вы всей семьей едете на машину, там, где-то в Сибирь, не в Сибирь, до да Парижа, не знаю куда, до да Катмаду, как говорится, вот тут вот как-то вторая часть поездки, вторая, вторая часть июня, может как-то более тяжко даться, чем первая часть. Теперь переходим к июлю, июль. Июль может дать вам внезапности, какие-то удары, разрывы, как такое что-то. Может сломаться какой-то <coughs> очень важный вам электроприбор. Ну, даже вот, извиняюсь, может сдохнуть мобильник, как говорится. Вот что-то такое. Ну, и еще хочу что сказать, что, возможно, в июле пора что-то подлечиться, что-то соединить, добавить, вот как, как хотите, так и понимаете. Но вот что-то подлечить надо было бы. Я бы советовала бы что-то улучшить. Конечно, карта тут философская сюда входит, и улучшение, когда вы сквозь, благодаря какой-то ситуации, поменяетесь, это тоже тут есть. И вам, может, даже покажется, какая сложная ситуация, я внутри как ломаюсь, я не хочу это что-то или кого-то принимать, понимать. А вот так вот получилось. И только в конце, в кон... на конечных там 3-4 дня в июля вы поймете, зачем вам судьба дала эту ситуацию. Зачем вот так вот она, ну, как бы... У вас идет корректировка вас как личности для того, чтобы вы дальше... Сильно, надежно, хорошо, стабильно шли дальше в свое будущее. Теперь переходим к августу. Август, он тоже достаточно интересный, материнский такой, плавный, вот тут точно мы не спешим. Если какие-то подарки судьбы принимаем, сильно не ищем какую-то истину, потому что карта Луны, она может дать немножко туман-обман, такие завихрения, скажем так, может даже не надо тут выставлять в этом месяце, в августе, какие-то мощные планы наперед, скажем так. Тут тема родительства, вы как родитель или ваши родители, если родители далеко, позвони лишний раз, может быть, съездить надо, что-то такое. Но также этот месяц говорит, что если вы вот тут вначале сделали правильные выводы и телодвижения, то август даст вам неплохое поступление денег скажем так теперь переходим к сентябрю сентябрь может чем-то расстроить ну и ничего страшного бывает всякое не зря же говорят что жизнь черная и белая полоса просто вот я такие карты создала у меня просто красная и белая полоса но в принципе смысл схема та же, то есть что-то может расстроить, что-то может, что может может, быть разочарование, что в предыдущем месяце куда-то не смогли съездить. У да? кого-то может расстроить, что может надо машину все-таки чинить. Ну вот как-то так, или что-то не срослось. То есть, в принципе, конечно, тут есть такой намек, что что-то может расстроить именно в вашем доме. Ну, что, что делать, не знаю. Ну, значит, вы где-то не проговорили, не объяснили, не открыли карты. И вот так вот наперед бросили непонятно что. И вот теперь получаете и Карта Марса тут подсказка. Может быть, что-то недоделано в доме. Или, может быть, вы не захотите помочь кому-то из близких. И, или кто-то из близких вам не захочет помочь, и это вот вас как-то расстроит и насторожит. Но я вам скажу так, если вам не захотят помочь, это значит, что ранее вы где-то отказались от человека в какой-то его нужной, его или ему теме. И сейчас вам прилетит такой бумеранг, потому что, смотрите, тема года «Колесо фортуны» Колесо может дать и плюс, а может нифига и не дать, как говорится. Теперь переходим к октябрю. Октябрь очень плодотворный, очень энергичный. И тут такой, скорее всего, момент. Обрати внимание, кто и куда тебя хочет затянуть и познакомить, может быть, с незнакомой какой-то компанией. Я бы тут сказала, тут надо очень аккуратно в октябре вам быть в теме «я и иностранцы» даже какие-то, «я и чужаки», «я и вхождение в чужую хату». Вот тут осторожно. То есть, в принципе, если глобально эти две карты слепить, они говорят «не шляйся по каким-то...» Как там о, прекрасная песня у «Сектора газа»? Не, не шныряй в незнакомых местах, а вот обрати внимание, работа, белая лопаточка, все предпосылки. У тебя все сладится, у тебя энергия врублена. Иди работай и зарабатывай свои деньги, чтобы порадоваться ближе к Новому году, скажем так. Теперь ноябрь. Вот ноябрь вас чем-то зажимает. Может быть, может быть немножко энергетический спад, ну, как вариант. Да, тут так выработали, что в ноябре надо отдохнуть. Да, вы знаете, какой-то вот тут эффект зажатости. Возможно, кто-то из родственников вам в чем-то не захочет помочь, если обещал, или поможет, но попозже, месяцем позже, в декабре. Потом, это вот тоже интересная карта, она говорит, охраняй, защищай свои интересы. Не разбазаривай свои идеи авторские, какие-то навороты. Может быть, даже этот простой... Может быть, даже вот раньше так не трактовала. Может быть, даже в ноябре никому ничего не дари. Не давай в долг в ноябре. Даже вот так, да? То есть мне эта карта нравится. Ручка закрывает звезды. Рука закрывает свои вот и тайны и свои всякие бонусы, свои секретики закрой, не отдай. Даже ближнему, может, подруге или другу не расскажи что-то. Потому что, если не расскажешь, может быть, оно легче потом, если сложность какая-то, да, зажатость, какая-то непонятная ситуация, она потом легче рассосется, чем кто-то тут вклинится умственно сказать так, энергетически. Да? И теперь мы с вами. Переходим к декабрю. А в декабре есть намек на то, что люди будут в декабре больше к вам лояльны, открытые. Вот здесь, вот, допустим, октябрь более, это какая-то опасность не ищи подсказки даже в социуме, смотри в себя, сам вот как-то сама решай, да? А вот декабрь говорит, а ты можешь пойти в компанию, а ты можешь зайти куда-то, посидеть, послушать, а что люди говорят, а может быть прилет прилетит или пролетит, даже не к вам, а мимо какая-то фраза, которая... Ну, которое вам, вы подумайте, ничего себе, они там разговаривают про что-то, там про какую-то Васю, Люсю, а ведь это относится и к моей судьбе. А это и мне как подсказка. А ну-ка я тихонечко послушаю. Вот такой момент. И подсказка по декабрю. Не возжелай слишком вау, гипер чего-то. да, То есть, хочу сказать, то есть... Если до, то, что вы получите до 16 до 15 декабря, следующий кончик декабря, карта лестницы, лестница красная. Она говорит, ты можешь слишком наверх залезть и оттуда быстро упасть. Ты можешь возгордиться, может какая-то гордыня такая, а люди это прочитают как хамство или неуважение, и ты навернешь себе ненужных тайных, может даже тайных. Самое опасное это тайные враги. Они в лицо будут улыбаться, а сзади, как говорится, ножи точить. То есть вот тут осторожно. Но также и в прямом смысле слова эта карта рассказывает о том, что можно упасть и получить травматизм небольшой. Вот тут вот. Такой момент. И давайте посмотрим, что же моя тоже авторская колода малых русских карт говорит, а где же могут быть все-таки какие-то спотыкачи. Спотыкачи. Вот, в принципе, подтверждает. Так, спотыкач. Сложно разруливаемая тема у вас будет связана с прошлым. То, что может быть даже годами, не то, что, как я сказала, начальными, начальными месяцами, может, это какая-то застарелая история, которую надо даже... Даже, смотрите, если это какая-то обида на какого-то родственника, на бывшего любимого или на бывшую любимую, пора вычищать вам это до марта. Да? То есть вот тут могут быть сложности. И вот эти очень интересные две карты, это когда, когда мы сами с собой не в ладу, что-то нас раскачивает, и какие-то психи... А эта карта, она внешних сложностей, то есть, в принципе, карта урана, карта внез... внезапности. То есть, я хочу сказать, что э, первые, ну, два, первые три месяца вам придется как-то бороться с собой, со своим отношением к прошлому, а вот начало второго полугодия, вот тут возможно, сюрпризы извне. Вот те самые, как я сказала, молнии, какие-то катаклизмы, опасности могут быть на воздухе. Кстати, смотрите, как интересно. Опасности на воздухе вторая часть года. Это что-то самолетное, это что-то лифтовое, это просто когда мы падаем. Вот тут такой момент, то есть... Возможно так, что во второй части года, может быть, там надо думать, в какой теме мы можем сильно выскочить на поверхность. Да? Вот тут очень осторожно. Если идут психологические перегрузки, ну, не знаю, учитесь как-то медитировать, учитесь сбрасывать свои негативы куда-то. На этом все. Буду благодарна за лайки, за донаты и за... Можете написать какие-то комментарии по теме внизу под этим видео. И до встречи в новом году. Субтитры